I don't know Вот, <свят> так <свят> видишь, здорово. А вы а ты сама для себя? Да, да, да. Да, Ремонт Да, да. Да, да. Это первое поколение. Есть еще <свес> второе. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот, Друзья, планецменты начнут. Не сбил дом, а где-то Спасибо за спасибо за замечательный дополнительный дополнительный Всем, кто дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный привет! Доброго дня! А, Напомню, что мы сегодня вместе с дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный дополнительный Первые троллейбусы по москве. Точнее, так получилось, что это был один троллейбус с аббревиатурой ЛК. ЛК. ЛК. А нет троллейбусы, а электрички. Давайте продолжим рассказывать вам о троллейбусах. Кто помнит, на каком мы остановились? Все свежие, чтобы что как мы к сожалению, убранного троллейбуса в Москве. И это был первый троллейбус в Москве, который построили, чтобы он пустой в Москве. 15 ноября на маршрут должны были выйти два троллейбуса. Но так получилось. для этого они, собственно, с «Динамо» привезли в гараж. И пол, пол, полы не выдержали. И один троллейбус провалился. Провалился. Мягко говоря, не прошел испытание. И на маршрут вышел только один троллейбус. Я считаю, что это пол не прошел испытания. Слушайте, я поняла. Все, что ход событий. Мы... Все, мы можем... 8. 8. 8. Вы... Все такое. номер Все такое. Вы... Все такое. Вы... Все такое. Вы... Вы... У нас в общем, шансон, чтобы вы понимали, Алиса, это жанр как народ, в конце концов. Вы любим испанцевые Круг, классика жанра, классика святого. Со шторками. Я бы машинки все. я не помню. Ну, все, мы все Министерства обороны Итак, 101. Ну что? Этот троллейбус сошел с конвейера Минского завода «Белкоммутман». Белком Белорусский коммунистический «Мун». Что такое? Коммунистический мун. Коммуна? «Мун». Да. Мальчик молодой, не знает, что, что такое коммуна, коммуни... Ну, не жил он при социализме-то почти. Нет! Не то, что мы -то с вами, понимаете. Ты пионером хоть был, ценуля? Поднимите я, руку, я, кто я, тем, тут был? Даже не был. Кто был пионером? Вот это я понимаю разговор. Да, борьбе за тела Страна, как делается история, как делаются вещи, которые нас объединяют. И вот, поскольку ты не был пионером, объяснять тебе соци... смысл слова коммуна долго, долго прочитать. А поэтому троллейбусе расскажешь ты. Нет, поэтому нет, ты мистика, Почему уникай. троллейбус был в 94 году, когда Союз развалился в 91, да? Ты понимаешь, очень такие процессы происходят инертно. Страны нет, а название еще существует еще некоторое время. Еще лет сать. сать. Это сать. однозначно. Так, и что Белка машина? Он имел кузов, похожий на кузов троллейбуса Зию, но с модернизированным и частично вынесенным на крышу электрооборудованием. Машина получилась очень удачной, не только разошлась по всем городам Беларуси, но и поставлялась красиво, конечно же. Для Москвы было закуплено сколько, сколько таких троллейбусов. Ну, А, вот, но есть и суп. Отличный суп. А главное, что это... Да, да, да. у нас есть еще... Вот, Вот, проход. Вот, проход. Я забыл, что... Да, да, Да, И получили дешево. Подходили Ну, а что? Ну, а что? Это у меня как бы, ну, я бы, насколько. Вроде, когда если у тебя нет, то, когда ты скажешь, а тебе надо мне дать, я же сказать тебе, что это не так. Я тоже абсолютно реальна. Вот, кстати, хотел сказать, грузовые трамваи тоже бывают, но они никуда не, не денутся среди. А, кстати, на, на параде трамваев, по-моему, были они. Мы, да, по-моему, один один. А... Ну, слушайте, ребята, но модель, которая у нас там представлена, это вообще уникальный экспонат, потому что это не просто троллейка, это троллейбус-лаборатория для диагностики контактной сети. Был бы тот наш Геннадий, он бы нам рассказал, как это происходит э, с точки зрения процесса. А, да, да, Геннадий рядом, а в принципе, мы можем его теоретически даже позвать. Ой, Геннадий, давайте как нам сюда. Есть вопросы. чем вы там заболтались с организацией? У него... Мы можем Геннадий... а, по поговорить с Геннадием а, о музее. А а о может... Московского транспорта. А вы запомните, пожалуйста, что мы закончили на КТК У меня вопрос. А как это происходит, диагноз контактной сети вообще? Что за процесс? Электричества нет, и так Конечно, ребята какое-то время проехать надо посмотреть, насколько по заменить, как Для